Всем здорова, дорогие друзья, с вами я Алекс, и если ты кликнул на данный видеоролик, то у тебя есть, скорее всего, в YouTube канал, или ты тебе нравится игра Прияте сет, и ты хочешь сделать какую-то картинку или что-то типа такого. Итак, я подготовил для вас пак ютубера, связанный с игрой Прияте Это полностью готовый пак. Там у вас будет куча геймплея, куча музыки на фон. Куча островов, которые связаны с игрой, сами главные персонажи без фона и различные другие вещи. Просто заходите под видеоролик и скачивайте данный пак. Ну, я сделал все, что мог. Также склоните его на по мой последний видеоролик. И там я сказал, как делать видеоролики по Также, если вам интересно, то можете посмотреть большое количество видеороликов на моем канале. Они в целом связаны с комьюнити и с аудиторией. Привет, сосед. Ну а с вами был я, Вули. Всем удачи!